друзья всех приветствую меня зовут алексей корешков я являюсь активным партнером компании века сегодня я вам расскажу об одном из наших проектов который называется кейджи DAO. кейджи дау это проект и также это токен это токен для голосования и миссия токена будет проходить один год с момента старта Старт проекта был 5 июля 2022 года. Как я сказал, период эмиссии будет один год. То есть, вот сколько за год выйдет токена KGDAO, столько его и будет. Каким способом выходит эмиссия? Это партнерские вознаграждения. То есть, когда ваш партнер покупает лицензию, вы получаете партнерское вознаграждение в виде токена KGDAO. Это паркинг. Чуть позже я о нем расскажу. И кэшбэк от покупки вашей лицензии. KG создан на базе блокчейн KG Chain. Получается KGDAO это токен, который растет по алгоритму. То есть он никогда не будет падать в течение года в цене. Его цена будет только расти. Получается, есть несколько алгоритмов. На данный момент работает алгоритм от эмиссии. То есть, когда в 3,14 раз в число пи увеличивается эмиссия цена на кейджи дау увеличивается в 1,618 тысячных раз число фибоначчи далее будет включен алгоритм по продаже то есть чем больше будут продавать покупать данный токен тем выше будет цена на сегодняшний день уже более чем на 300 тысяч долларов Партнеры хотят купить Кейджи то есть уже на сегодняшний день есть его ликвидность. Как приобрести Кейджи Получается, надо взять ссылку у своего пригласителя, зарегистрироваться в проекте, пополнить баланс в Кейджи так как только в Кейджи можно приобрести лицензию и ордер на покупку Кейджи можно создать тоже только в Кейджи и приобрести одну из четырех лицензий внести на счет Кейджи и выставить ордер на покупку Кейджи Дао. Существует у нас 4 вида лицензий. Это 50 долларов, 500 долларов, 5000 долларов и 25 тысяч долларов. В чем их не отличие? Во-первых, первое отличие это срок их действия. От 100 дней до 200 дней. Чем выше лицензия, тем выше срок действия. Также они отличаются лимитами на покупку. Первая лицензия имеет лимит на покупку KGDAO на 500 долларов, вторая на 5000 долларов, третья на 50 тысяч долларов и четвертая, самая максимальная лицензия, дает возможность купить KGDAO на 250 тысяч долларов. Также каждая лицензия имеет свой лимит на продажу KGDAO и лимит на вывод KGDAO. Получается, лимит на вывод и на продажу по лицензии 5 раз больше стоимости лицензии соответственно 250 2500 долларов 25 тысяч долларов и 125 тысяч долларов также существуют суточные лимиты вывести на биржу в ближайшее время кейджи дау будет залезть на нашей бирже на coin galaxy вывести на биржу вы сможете на сегодняшний день по всему лимиту по лицензии продать на сайте вы можете по ежедневному лимиту то есть получается на лицензии за 50 долларов вы можете продать на 3 доллара в день KGDAO, В лицензии на 500 долларов на 40 долларов. На 5000 лицензии на 500 долларов в день. И на 25000 на 3000 долларов в день. Также у каждой лицензии своя партнерская программа. На первой лицензии вы будете получать с первого уровня 5% от лицензии первой линии ваших партнеров. На второй лицензии у вас помимо первого уровня 5% вы еще будете получать с партнеров второго уровня 10% от их лицензий. На третьей лицензии вы будете получать с первого уровня от партнеров 5%, от партнеров второго уровня 10% и от партнеров третьего уровня 15%. И на четвертой лицензии самая шикарная партнерская программа вы будете получать... С первого 5%, со второго уровня 10%, с третьего уровня 15%, и с четвертого уровня партнеров 20%. Но все мы знаем, то, что э, чем больше глубина, тем больше партнеров. Если даже, к примеру, взять, что каждый позвал э, по 5 партнеров, то в первой линии у вас будет 5 партнеров, а во второй линии у вас уже будет 25 партнеров, а в третьей уже 125. Соответственно, в четвертой 625 партнеров. И чем выше дальше глубина, тем выше ваше вознаграждение. Все вознаграждения по лицензии начисляются в токене KGDAO. Также при покупке лицензии, любой из лицензий, вы получаете 5% от ее стоимости в токене KGDAO. Смотрите, важный такой момент. Если ваша лицензия например, 50 долларов, и ваш партнер первой линии покупает лицензию за 500 долларов, то в этом случае вы получаете партнерское вознаграждение как от своей лицензии. То есть от 50 долларов. Чтобы вам получать э, также, ну вот, партнер, если купил от э, 500 лицензию, то у вас у самого должна быть 500 лицензия. Что такое паркинг? Э, получается паркинг пользователь выставляет ордер на покупку Кейджи и выбирает срок заморозки средств. Получается, вы создали ордер на покупку, он у вас стал очередь. Но чтобы вы получали начисления по паркингу, вам надо спуститься чуть ниже, где вы создали ордер, нажать кнопку «Паркинг», оранжевая такая кнопочка, и выбрать срок заморозки 30, 90 дней, 180, либо 270 дней. Чем они отличаются? Получается, они отличаются годовым процентом. Если вы выбираете 30 дней заморозки, то вы получаете по паркингу 50% годовых. 90 дней 100% годовых, 180 дней 150% годовых и 270 дней вы получаете по паркингу 200% годовых. На время заморозки свой ордер вы отменить не можете. И получается, когда у вас срок заморозки будет подходить к концу, вам будет оповещение и вы сможете продлить свой замор... срок заморозки. Также один из доходов на площадке KGDAO есть стейкинг. То есть получается, есть возможность зарабатывать KG Coin. Это тот, э, токи, та монета, за которую вы покупаете лицензию. Получается, ежедневно распыляется 1000 кейджи коинов от компании э, по 250 между каждой лицензией. То есть 250 кейджи между лицензиями за 50 долларов, 250 кейджи э, между лицензиями за 500 долларов, также 250 между пятитысячными и 250 э, между 25 тысячными лицензиями. Первый год по 1000 KG коинов в день выделяет компания. Начиная со второго года будет распыление с пула. То есть все средства, собранные за лицензии, будут распыляться со второго года. Минимальный необходимый баланс, чтобы поставить стейкинг, это 5 долларов в активе кейджи дау. Еще такой важный момент. Чтобы вам получать начисление по стейкингу, вы можете докидывать в стейкинг, но когда вы докладываете в стейкинг должен быть эквивалент от 5 долларов кейджи и пополнять стейкинг необходимо после распыления распыление происходит в 12 часов московского времени и до 12 часов, точнее до 23 часов 59 минут по московскому времени. Если вы пополните в промежуток с 0.0 часов и до 12 Москвы дня, то в этот день ваши KGDAO в стейкинге в распылении участвовать не будут. Так, стейкинг по окончанию эмиссии KGDAO я сказал, повторю еще раз, что через 365 дней, через год.. Будут вот средства, что собраны за покупку лицензии, будут распыляться. И, соответственно, платформа будет работать до тех пор, пока все кейджи-коины не распылятся. Какими способами можно получать кейджи DAO? Первое – это партнерское вознаграждение в зависимости от лицензии. То есть, чем выше лицензия, тем больше уровней ваших партнерских вознаграждений. Разместив ордер на покупку кейджи DAO на внутренней площадке торгов, по паркингу получается пока у вас идет заморозка вам получается начисляют кейджи дау смотрите как это происходит предположим что курс ну вот сегодня курс в кабинете 7 долларов если вы поставили в паркинг 10 кейджи коинов это получается у вас с лимита списывается 70 долларов и вот на 70 долларов на сегодня вам начисляется кейджи дау но, предположим, через месяц цена выросла с 7 долларов до 25 долларов. Ваш ордер автоматически уже не 70 долларов э, стоит, но ну, что стоит у вас ордер, а 250 долларов. И у вас купится KGDAO уже на 250 долларов. Также э, KGDAO вы получаете э, кэшбэк от лицензии 5% и можно будет купить K-DAO на внешнем рынке на бирже Coin Galaxy. Какие есть источники дохода? Как партнеры могут зарабатывать в данном направлении? Это на разнице курса k То, что купили либо получили K-DAO, подождали, когда он вырос в цене, продали. Получать k путем партнерских вознаграждений. Вы можете заработали Кейджи по партнерке, часть можете продать на внутренней, либо на внешней бирже. Получать Кейджи по паркингу. Также возможно использовать Кейджи как средство платежа в других направлениях. Чуть позже информация об этом будет дана компании. Также можно зарабатывать Кейджи Coin путем участия в стейкинге Кейджи и также будут промо-акции от компании, которые дают возможность также получать другие цифровые активы компании. Лен, открой, пожалуйста, чат. Сейчас Лена откроет чат. Вы можете написать свои вопросы, а я пока объясню одно из назначений KGDAO, как токен для голосования. Смотрите, на нашем блокчейне можно создавать токены. И каждая компания... Она на сегодняшний день э, привязана. Вот э, чей блокчейн они дают комиссию в своей монете. То есть у них нет выбора. Они должны купить монету чей блокчейн и платить комиссию в их монете. И комиссия э, диктует, получается, компания чей блокчейн. На нашем блокчейне у людей, которые создают свой токен, будет выбор. Они могут выбрать в какой именно монете, в, какой ток, в каком токене будет комиссия и какая это будет комиссия. Но для этого им надо будет купить KGDAO и отправить на адрес для голосования. То есть получается при использовании KGDAO его будет становиться меньше, а эмиссия через год уже выпускаться не будет. друзья что-то вопросов то вообще нету задавайте вопросы смотрите это очень важный момент вопросы если у вас останутся вопросы вы не получите на них ответы то соответственно вы не сможете так эффективно зарабатывать и участвовать в проекте как если вы в нем разберетесь полностью Поэтому как бы, не стесняйтесь, пишите вопросы и будем их разбирать. Айганыш пишет, интересует курский G-Coin. Смотрите, на самом деле, как бы, почему такой да, курс G-Coin? Это многих сейчас интересует вопрос. На сегодняшний день просто продавцов больше, чем покупателей. Но не забывайте один важный момент. Сейчас как бы все купили лицензии, кто? Сейчас будут присоединяться новые партнеры. В долларовом эквиваленте э, лицензии как стоили, они так и будут стоить. Единственное, что отличие, вот например на старте стоил 25 KG Coin, надо было 2 э, монеты, чтобы купить минимальную лицензию. Э, при курсе 7 это надо примерно 8,5 монет. И когда новые партнеры сейчас будут присоединяться, курс начнет расти. Также надо не забывать, что э, KG DAO растет. И есть уже партнеры, которые исчерпали свой лимит на покупку кейджи DAO. То есть они уже создали ордера на весь лимит. Но они хотят еще. Что этим партнерам делать? Им надо пойти купить на бирже KG Coin, купить лицензию и создать новые ордера. Соответственно, когда кейджи DAO еще побольше вырастет в цене. Будут партнеры, которые захотят продать KGDAO, но очень быстро закончатся лимиты, потому что токен растет постоянно. И тогда люди будут все чаще и чаще покупать лицензии. Соответственно и курс будет расти. Да, получается, смотрите, KGDAO, которые вы купите на бирже, вы их сможете перевести в кабинет и поставить в стейкинг. Смотрите, на днях в Бишкеке прошло первое мероприятие, спрашивают, Алексей, расскажите, пожалуйста, про форум, который недавно прошел, какие результаты. Получается, первый в понедельник прошел первый интерактивный, так скажем, форум, в виде игры рассказывали о проекте KGDAO. Людям очень понравилось, стало интересно и как бы в будущем планируем, что будем чаще запускать такие интерактивы. Вопрос, когда будет на бирже KGDAO? В ближайшее время он должен появиться на бирже, там доделывают технические моменты. Вот задают вопрос. Алексей, вы говорили, что очередь на покупку Кейджи Coin 300 тысяч долларов. Почему тогда падает курс? Очередь более 300 тысяч долларов это на покупку KG DAO. На сайте Кейджи DAO. Сейчас работаете на... Да, смотрите. Кейджи это блокчейн компании Века. Это клон Векчейн. Получается Векчейн будет чуть-чуть более функциональный, но KG Chain это продукт компании VECO. Алексей, здравствуйте, объясните, как и когда ставить на стейкинг и паркинг? По времени я имею в виду. еще раз, если не затруднит. Смотрите, да, друзья, это очень э, такой ответственный момент, потому что многие в первый день неправильно поставили и, соответственно, не получили начисления. И я в том числе. Э, получается, в паркинг вы ставите, создаете ордер, выбираете срок заморозки. Это вы можете делать в любое время. Это не зависит на ваши другие ордера. По паркингу начисления происходят в 13 часов московского времени. Что касается стейкинга. Стейкинг начисляется в 12 часов московского времени. То есть после начисления стейкинга и до 23 часов 59 минут московского времени вы можете доложить в стейкинг KGDAO. В этом случае на следующий день вы получите э, распыление coin. Уже то, что у вас было в стейкинге и то, что вы доложили. Если же вы с 00 часов и до 12 Москвы, пока не пришло начисление, доложите в стейкинг, то получается вы не получите распыление. Я, наверное, сделал неправильно. У меня лицензия 50 долларов, а паркинг поставила 180. Смотрите, друзья, здесь на самом деле каждый выбирает для себя стратегию. Здесь очень много моментов. Получается, кто-то приглашает, кто-то не приглашает, кто-то взял больше лицензию, кто-то больше поставил в паркинг. Я рекомендую всем не сидеть и не ждать. Рассказывайте друзьям, знакомым, что есть такой токен KJDAO. Тем более сейчас весь криптовалютный рынок падает. А токен KGDAO, он будет только расти. Точнее он уже только растет. И поэтому как бы не надо стесняться. Рассказывайте друзьям, знакомым. Тем самым вы будете э, получать партнерские вознаграждения. Самое, э, самые большие доходы, да, самое большое количество токена KGDAO вы можете заработать именно по партнерской программе. И чем выше ваша лицензия, тем получается э, глубже ваша партнерская программа и тем больше вы сможете заработать. А что сейчас, лиц... а что сейчас лицензии никто не покупает, раз курс падает? Нет, смотрите, лицензии продолжают покупать. Даже еще не все те, кто на старте был готов регистрироваться, еще не все зарегистрировались. Потому что команды большие, глубина большая, и все соблюдают вот эту вот иерархию, то, что кто у кого наставники, люди постепенно регистрируются. Но получается, надо не забывать, что ежедневно 2000 монет KG Coin распыляется среди граждан Кыргызстана на KG Wallet. И 1000 кейджа коинов среди всех партнеров компании Веку. Поэтому получается как бы здесь немножко больше продажи, чем покупок. Но все в наших руках. Если, например, мы не будем отдавать дешевле там 10 долларов, то и курс будет 10 долларов. <coughs> Если получается все на перегонке быстрее продать, ну, соответственно, и курс соответствующий продление лицензии в день-день, да, будет уведомление. Смотрите, на сайте написано в личном кабинете у вас, когда заканчивается лицензия. Вам необходимо этот момент следить. Когда у вас закончится лицензия, аналогичную лицензию вы можете купить день в день. Лицензию ниже, чем у вас, вы купить уже не сможете. Если, например, вы купили за 500 долларов лицензию, то ниже за 50 долларов вы уже купить никогда не сможете. Но в принципе, кто разобрался в маркетинге, тот уже понимает, то что лицензия, если у вас за 500, то вам за 50 она в принципе неинтересна уже будет. Потому что за период работы вашей лицензии вы заработаете гораздо больше, чем вы даже сможете вывести на этой лицензии. И соответственно, если вы возьмете за 50, ну там вы крохи сможете выводить. Также получается, если вы хотите сделать лицензию выше, то вы просто берете и в любой момент покупаете. Также получается, если вы израсходовали лимит на продажу, либо на покупку, вы также берете и покупаете по новой лицензию. Если вы покупаете, вот например у вас была за 500 лицензия, вы купили за 5000, то ваша лицензия за 500 аннулируется. Лимиты на покупку, продажу, они не суммируются. Ежедневные лимиты на продажу, они тоже не суммируются. А приблизительно сколько раз нам придется обновлять лицензию при 50 долларовой лицензии при забитом паркинге? Смотрите, сколько раз обновлять лицензию? Это может быть и 5, и 10, и 20, и 100 раз. Все зависит, насколько активно вы поработаете. Как говорится, как поработаешь, так и поешь сейчас получается кейджи дау стоит относительно дешево около 6 долларов и сейчас получается вы получаете самое так скажем большое количество да например ваш партнер купил за 500 долларов лицензию второго уровня партнер это 50 долларов да ну предположим ну да пусть будет я округлю там курс 60 вы получите примерно 8 9 кейджи дау а когда DAO будет стоить 10 долларов, вы получите уже 5 DAO. Поэтому как бы сейчас самое время активно включаться в работу. Начать приглашать, начать рассказывать людям об этом. Рассказывать друзьям, знакомым. Вот возьмите ручку и листочек да, после брифинга и просто посчитайте. Если вы будете, смотрите, даже как делать. Это один из примеров. Это не значит, что прям так надо делать. Здесь у каждого своя стратегия. Но здесь можно запустить колесо. Получается, вы покупаете лицензию, ставите кейджи в паркинг. Кэшбэк вы ставите в стейкинг. И вам получается, каждый день приходит с распыления KG Coin. А с паркинга приходят KG DAO. KG DAO вы ставите назад в стейкинг, а KG Coin в паркинг. Получается, даже если взять минимальный срок, ну, самая маленькая лицензия, работает 100 дней. То есть получается ежедневный лимит 3 доллара. Даже если взять такую же лицензию, это получается по 3 доллара в день. Это вам надо, грубо говоря, 18-19 дней, чтобы заработать на такую же лицензию. Да? Ну Даже если вы вот планируете, чтобы заработать на эту же лицензию и продолжить. Это 80 дней вы вот так можете наращивать активы. Дальше получается, вы покупаете опять аналогичную лицензию, в пределах лимита продаете KGDAO, и таким способом вы заработаете на более высокую лицензию. Поэтому здесь сказать, какое количество раз вы купите, здесь нельзя. Если кто-то будет просто, ну, купил лицензию, сел там, поставил стейкинг паркинг и больше ничего не делает но даже таким партнерам через год понадобится несколько лицензий чтобы все свои активы вывести с кабинета так сколько в день производится кейджи coin в день а сколько уже выпущено смотрите сколько выпущено кейджи коинов, это надо считать но я думаю что примерно 1250 плюс минус кейджи коинов вообще и миссия вышла но надо не забывать то, что, если не ошибаюсь, более 100 тысяч кейджи коинов находятся в стейкинге на кейджи валит, а там заморозка 30 дней. Кстати, да, еще момент такой не сказал. Когда вы в стейкинг ставите на кейджи дао, идет 30 дней заморозка. После каждого докладывания вашего в стейкинг, 30 дней заморозка начинается сначала. Получается, вопрос перелистнули, получается... Более 100 тысяч в KG валит находится, 57 тысяч это информация, примерно несколько дней назад, 57 тысяч KG коинов это завели на площадку KG DAO. Ну и остальное получается у кого-то на руках, кто-то копит, кто-то продолжает откупать с биржи, пока курс маленький и ставить ордера. Кстати, сейчас очень выгодно ставить ордера на покупку кейджи дау почему выгодно курс сегодня низкий вы покупаете кейджи coin ставите ордер на покупку кейджи дау выбираете срок заморозки все лимит у вас зафиксировался вот на покупку ну списался лимит сколько вы поставили но при росте кейджи coin ваш ордер будет расти в долларовом эквиваленте а получается лимита это уже никак не касается то есть получается когда ваш ордер сработает в долларовом эквиваленте ваш ордер может быть на порядок больше и то есть даже учитывая что каждый день цена на кейджи дау растет у вас может получиться так что вы позже купите больше кейджи дау чем сегодня здравствуйте можете еще раз объяснить почему на меньшей лицензии больше начисления в кейджи coin а на больше лицензии меньше начислений смотрите так можете еще почему на меньшей лицензии больше начислений смотрите вот этот момент очень интересен и многим непонятным да я сейчас объясню постараюсь как можно проще в лицензиях на 50 долларов очень много человек но каждый поставил понемножку да там кэшбэк был маленький и согласно статистике которую нам искандер хасанов основатель комьюнити озвучивал там получается порядка тысячи кабинетов еще не поставили в стейкинг это скорее всего те партнеры которые просто кэшбэк получили не поставили ни паркинг ни партнеров не подключают и они ждут когда за счет того что цена вырастет у них будет эквивалент 5 долларов и получается они поставят в стейкинг ну как бы мы я скидываю в чаты ежедневно сколько Кейджи Койнов на один Кейджи Дао приходится. И мы видим, что на 50 лицензии с каждым днем становится все меньше да, монет Кейджи Койнов на один Кейджи Дао. Это говорит о том, что каждый день люди ставят в стейкинг. И теперь смотрите, получается, здесь делится как? Вот сколько всего монет поставили Кейджи Дао? Вот 250 Кейджи Койнов делится на это количество монет, токенов Кейджи Дао. Но дальше получается, вот сколько у вас есть монет, столько вам и начисляется. И получается то, что вы смотрите, вот например на лицензии в 25 тысяч долларов, там самая низкая цена. 14 тысячных кейджа коина на один кейджа дау приходится. Но там самое маленькое количество народу. То есть у этих людей намного больше на каждого приходится кейджа дау, я бы сказал во много раз чем у тех, у кого лицензия э, за 50, потому что, во-первых, у них 4 уровня э, реферальной программы открыта, у них кэшбэк был от 25 тысяч долларов 5% э, на 50 от 50, соответственно, и у них получается, когда вот они 14 тысячных умножают на свое количество дау сколько в стейкинге, у них получается больше кейджи коинов они получают, чем каждый партнер, который на 50 лицензии. Потому что там монет меньше стоит в стейкинге, а, ну дау токенов, а людей больше. И вот э, стоимость из-за этого получается э, одного KGDAO, так скажем, сколько приходится кейджи коинов, меньше. Я думаю, что Понятно, объяснил просто как бы если непонятно еще раз формулируйте что непонятно попробую по-другому как-нибудь объяснить алексей какие можно будет проводить манипуляции с кейджи дау с кейджи койном когда закончится лицензия ответьте пожалуйста смотрите когда закончится лицензия стейкинг автоматически закроется потому что стейкинг распределяется между лицензиями те ордера которые у вас стоят на покупку покупке джедао которые уже в паркинге стоят паркинг будет работать даже если закончится лицензия в данный момент можно же можно ли рисковать курс упал жестко как быть я хотел купить коины на 1000 долларов смотрите важно понимать один момент здесь каждый берет ответственность за свои финансы на себя во-первых ни в коем случае нельзя вкладывать кредитные средства Заемные средства и последние средства Надо помнить, что это криптовалюта И она волантильна. Не бывает только так, чтобы криптовалюта, которая находится на бирже Чтобы она только росла Это нормальное явление То, что криптовалюта может подниматься, может падать В принципе, как бы, как и в жизни да. Вот если простой пример взять Доллар, он поднимается и падает Хотя более-менее такая стабильная валюта даже Поэтому как бы здесь каждый принимает решение сам, стоит ему закупиться, либо не стоит ему закупиться. Скажите, сейчас лучше покупать KG Coin и ставить в стейкинг или ставить в паркинг. Смотрите, здесь надо использовать все инструменты. Граждане Кыргызстана, у которых есть KG Wallet, они используют и кошелек и KG DAO. Это две разные платформы. Получается... С KG Wallet распределяется 2000 KG коинов ежедневно между всеми верифицированными гражданами Кыргызстана, которые поставили монеты в стейкинг. В KG DAO распределяется между лицензиями по 250 монет каждый. И помимо этого вы еще и KG DAO можете зарабатывать. Поэтому как бы здесь вам надо сесть, посчитать как вам выгоднее именно для вас. Активный вы партнер, либо вы не приглашаете никого. И исходя уже из этого, выбрать докупить Кейджи коины, поставить на Кейджи Валет, либо завести в Кейджи Дао и поставить паркинг на покупку Кейджи Дао. Либо купить более высокую лицензию и начать активно приглашать партнеров. Если каждый день будет производиться Кейджи Coin, то инфляция будет падать цена Кейджи Коина. Контролируется ли это? Бурулкан, смотрите, я чуть ранее сказал, сейчас цена на Кейджи Coin упала из-за того, что больше людей хотят продать, чем покупают лицензии. Но потихонечку у людей начинают заканчиваться лимиты на покупку. Естественно, люди будут покупать KG Coin, чтобы обновить свои лицензии. И как бы срок действия лицензии ограничен. Помимо этого, новые партнеры будут заходить. А также через какое-то время цена на KG DAO будет настолько интересная, то что партнеры захотят продать. И соответственно, когда они продадут, а лимит на продажу в 5 раз больше, чем стоимость лицензии, у партнеров будет возможность купить, Такую же лицензию, либо выше лицензию. Здравствуйте. У меня в стартере еще работают коины и в кошельке на стейкинге. Все потихоньку переводить в KGDAO, да, а значит не надо с кошелька выводить, ставить там на стейкинге. А, смотрите. А, вообще, вот я как а, я бы сделал, да, это не значит, что каждый так должен сделать. Как бы сделал я? И если бы у меня была возможность стейкить на KGWallet, я бы часть средств Ложил в стейкинг на кейджи валет А часть средства заводил бы в кейджи И добывал бы э, и кейджи дау И кейджи коин Здравствуйте у меня А это я читал а Со стартера вы можете хоть в кейджи валит Хоть в кейджи перевести Как вы думаете Будущее есть этого проекта поднимет, так Поднимется вообще курс или пропадет Я даже не думаю Я уверен что и у проекта, и у компании очень большое будущее. Если бы я так не думал, то я бы не находился в компании и тем более бы сейчас не вел данный брифинг. Токен и блокчейн, чем отличаются друг? Так, токен и блокчейн, чем отличаются друг другу? Я из... извините, я не очень понимаю в этих словах. Смотрите, блокчейн это платформа, на которой создан токен. Так, что все у нас? Вопросы закончились? Пока все. Смотрите, друзья, на самом деле, надеюсь, что эфир был полезен. Вопросы очень были интересные. Даже те моменты, которые я во время презентации не озвучил, мы к этому вернулись в вопросах. Запись, да, делается. Смотрите, да, на самом деле, вот Нургуль написал правильно, написала. Получается, просмотрев эфир, вы воспринимаете информацию с одного, да, как бы ракурса. А когда вы пересматриваете один-два раза, вы замечаете те моменты, которые вы не услышали ранее. А еще я рекомендую, когда вы пересматриваете, возьмите листочек, ручку и записывайте вопросы, которые у вас появляются. Так, раз больше вопросов нету, давайте будем заканчивать. Спасибо всем, кто нашел время прийти на брифинг. Всем хорошего вечера. До встречи.